А ты чего пешком? Да права закончились, а заменить времени нет. К тому же огромные очереди. Подруга, сейчас все просто, никаких очередей. Запоминай госуслуги.ру. Ты найдешь там всю нужную информацию. Госуслуги.ру. Проще, чем кажется.